Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Иванов. В сегодняшнем видео хочу рассказать о таком радостном событии, как наконец началось продолжение строительства нашей новой набережной. Вот. Я сейчас нахожусь на кусочке, который построен. Вот. Соответственно, за мной вот там находится часть, которая будет строиться. Не знаю, насколько она хорошо видна. Потом переключу и будет показывать более лучшее. Где-то примерно год или два, не помню, также летом я ходил, у меня было видео, которое я вешал в ВКонтакте, где я прошел специально тот расстояние, которое будет построено в новой набережной. Вот, соответственно, я сейчас я переключусь на окружающее. Вот. Теперь будем смотреть, что происходит в округе. Так смотрите, вот та часть, откуда я сейчас смотрю, это оттуда идет набережная, вот там старый наш мост, вот, соответственно, там часть была построена новая набережной, и здесь в 300 метрах оставалось недостроенной, где-то примерно, не помню, с 10-го, что ли, года, вот, потом последний, где-то год или два назад, вот эту часть, наконец, достроили, здесь доделали, Награждение. положили асфальт, вот тут даже забетонировали последние какие-то метры то есть сейчас уже не помнит. если кто захочет, как я сказал, можно посмотреть, будет мое старое видео где я ходил здесь специально год или два назад и там было видно и все проходило вот дальше, вот это сейчас с левой стороны поворачиваюсь, то есть спиной к Волге вот здесь раньше находилась мебельная фабрика наша саратовская, сейчас не знаю, что здесь находится но шел там, был какой-то шум, то есть как что-то там работает вот. я изучил вчера в течение нескольких часов всю информацию потому что здесь будет как бы устроиться, и вот сейчас расскажу и заодно покажу, что сейчас будет видно. Как я прочитал в СМИ, у всех, которые было опубликовано, будет построена набережная кусочек где-то 500 небольших метров до второй садовой. То есть вот это расстояние. Как я как раз, когда я проходил свое время по видео, которое записано в ВКонтакте, и как раз это 500 с метров я прошел до второй садовой, поднялся по второй садовой. То есть в принципе скоро вот то, что я снимал, это уже не будет. Вот здесь были стояли. Не знаю, как правильно называется же что ли, или как Ну, не специалист я а по катерам, по яхтам. В общем, такие металлические конструкции, на которых зимой дотаскиваются все эти лодки, катера, чтобы они не, их не раздавил лед. вот, и, Так вот, были для них были построены специально в заводском районе в лишах и в Увеки, по-моему, три очереди разных таких конструкций, которые куда переехали все эти катера. Теперь наконец это место освободилось и начинается строительство. Вот здесь, как видите, убирается, демонтируется старая набережная, которой было покрыты плиты такие. Вот они видны хорошо. Такие вот металлические конструкции. Вот Здесь будет еще продаться вот видите, здесь какой-то слив идет, его тоже будут убирать. Как, точнее, написано было продлять в тех заданиях, что я прочитал, нашел. Соответственно, должны обязательно убрать дно то есть, как они сказали, убрать все рельсы все металлические предметы, бетон в воде, то есть будут водолазные работы плюс контроль там что-то довольно большая сумма выделена на контроль чтобы проверять, контролировать чтобы строители все это реально сделали под водой и над водой, потому что все-таки дорогостоящие работы было указано, что выделено что-то порядка 700 с лишним миллионов на это дело на строительство 500 метров то есть там должны быть очень хорошие дорогие марки бетона, чтобы они не пропали со временем. Здесь будет построено два мола, где-то, вот, ну, не могу сказать, это пока вот на карте не видно, э, которые будут ограждать от того, чтобы было бы здесь более медленное течение, так как между молами на этих 500 метров будет построен пляж. Соответственно, молы будут предохранять от того, чтобы здесь быстрое было течение и не смывало песок. И на них, как говорили будут находиться спасательные, ну, спасатели, которые будут наблюдать за тем, чтобы тут никто не утонул. Вот. Кроме того, из той информации, что я нашел последние дни в СМИ, здесь я увидел, что вот тут, смотрите, вот дом, видите, стоит в большой столице. Это вот справа от него идет шелковичная. Что должны пробить к воде? Выходы это по шелковичной. Также я прочитал, был разговор, что будут пробиты э, проходы еще по Белоглинской. Еще сейчас вспоминаю Новоузенской. Что-то еще какие-то Сейчас, может что-то забыл. Ну, в принципе, все это возможно. Я думаю, здесь проблем-то нет, пробить, например, по вот Единственное, как по Белогринской, там, они упираются в больницу. Для меня это немножко непонятно, как это технически сделать. Все остальное это, да, здорово, будет хорошо. В принципе, в результате вот этого сейчас 500 метров, когда достроят, обещают в декабре 2020 года сдать все это, мы получим 8-километровую такую пешеходную зону, которая будет начинаться, скажем, если брать отсюда, идти вот по новой набережной, потом старой набережной, Волжская, проспект Кирова, дальше Рахова. По Рахову будем спускаться на Старую Садовую, по Второй Садовую мы будем выходить... Э приходить к этому месту, то есть получается у нас будет такая 8 километровая зона, куда можно будет приходить с гостями города, друзьями, да и просто самим и погулять, то есть захотел пройтись 8 километров раз, пошел прогулялся. В принципе, будет здорово. Вот, поэтому мне было очень интересно, я приехал посмотреть, туда. да, ура, наконец работы начались, да, наконец, конечно, можно поздравить, что наша набережная продлевается, город будет лучше, потому что раньше у нас вдоль Волги всегда были только предприятия, которые строили и поставляли какие-то продукции нужные, но ну, сейчас вот жизнь изменяется, не обязательно быть у волги, чтобы иметь удобные отгрузки, сейчас все немножко изменилось, поэтому стали делать, чтобы здесь можно было построить хорошие дома, и э, люди могли здесь прогуливаться. Также, как я прочитал вчера, обещали постройку где-то двух садиков, вот я не знаю, где это будут строиться садики. Про школу информации не нашел никакой, что будет строительство. Вот, обещали здесь построить какие-то типа кафе или еще каких-то вещей, чтобы можно было спокойно здесь. Людям, которые будут находиться, отдыхать, потому что вот здесь даже, смотрите, вот этот кусочек последних 300 метров, которые построены, здесь вот, если на той части набережной, которая была построена еще в 2010 году, там есть фонари, скамеечки, здесь вот они, к сожалению, до сих пор нет ни фонарей, ни скамеечки, как такая-то пиковая зона, здесь только люди вот рыбачат, отдыхают, ходят, гуляют, так сказать, ну, вроде бы, все, что я нашел, на что потратил несколько часов вчера днем и вечером, копаясь в интернете и изучая официальные все заседания и все, что было опубликовано по поводу строительства новой набережной, я рассказал. Если какие-то вопросы будут, задавайте. Если я случайно что-то забыл, пропустил, я об этом обязательно напишу и в принципе под видео наверное сделаю ссылку на группу вконтакте где если вы спустите можете найти это старое видео когда я прогулялся вдоль набережной показал как это было выглядеть потому что наверное да еще год-два и это уже станет скажем исторической реликвией сейчас то еще можно пройтись а вот чуть позже когда набережную сделают это уже будет просто будем видеть как это все выглядело ну что порадуемся за себя за наш город удачи нам вот. благодарю всех кто смотрел это видео буду очень благодарен если поставите лайк видео и подписывайтесь на мой канал буду стараться публиковать такие еще короткие видео где можно будет там за несколько минут посмотреть то что не всегда находится время поехать куда-то посмотреть как у нас что-то где-то меняется всего хорошего до свидания